Второй класс активов по бафту – это луковица тюльпанов, ими могут быть все что угодно, здесь примеры приводить сложно да, и сказать, что вот ребята, это всегда будет луковица тюльпанов. Нет, примеры, которые были в истории – это луковица тюльпанов в Голландии, это акции компании Южных морей, акции МММ, финансовая пирамида Медофа, да, то есть то, что на слуху в последнее время было, ну и в какой-то степени биткоин. Биткоин отнес я, биткоин отнес в принципе к луковицу тюльпанов и Уоррен Баффет, потому что здесь основными критериями, которые позволяют распознать луковицу тюльпанов являются не создают стоимости для акционеров, то есть у них нет дивидендов. Вы не понимаете, где вы получаете прибыль, прибыль вы получаете только в том случае, когда растет стоимость вот вырос биткоин, да, там со 100 долларов до 20 тысяч долларов. Вот ваша прибыль. А какие дивиденды? А нет никаких, да. То есть, если вы по 20 тысяч не продали, то прибыли нет. Рост стоимости обеспечивается высоким спросом при ограниченном предложении. Предложение по какой-то причине очень мало или искусственно создано, а спрос по какой-то причине очень высок. И получается из-за того, что есть высокий спрос, люди прям, ам, ам, ам, хотят это все активно купить. А предложение ограничено, цена на товар начинает расти. Ну и с вероятностью 99% заканчивается потеря капитала, да, если вы не, не распознаете, что это луковица тюльпанов, или же не будете профессиональным игроком в это. Но при этом баф это останавливает от того, чтобы инвестировать в луковицы тюльпанов.